Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно, кстати, подпишитесь, потому что у меня очень вкусно. И сегодня мы с вами будем готовить перфяной пирог. Если вы когда-нибудь готовили королевскую ватрушку, то этот пирог вам точно понравится. Потому что это очень похоже на нее, но только тесто у нас будет шоколадное. Для начинки нам понадобятся яйца, сахар, сметана, крахмал картофельный и творог. Для теста понадобится мука, сливочное масло, Какао, сахар и немножко разрыхлителя. Сначала мы с вами приготовим начинку. Для этого мы берем яйца и разбиваем их целиком в миску. Теперь насыпаем к яйцам сахар и перемешиваем с помощью вот такого вот обычного венчика. В принципе, можете использовать миксер, но в этом необходимости нет. Размешали, теперь добавляем остальные ингредиенты. Насыпаем крахмал, выкладываем творог. Кстати, обратите внимание, что у меня творог не зерновой. Он у меня вот такой вот, такой достаточно средней консистенции. Вы можете использовать для этого пирога тот творог, который вам больше нравится. Любите более нежную консистенцию однородную, берите какой-нибудь полостовой творог. Если любите чувствовать зернышки, можете брать зерновой творог. В общем, как вам больше нравится. И добавляем несколько ложек сметаны. Теперь перемешиваем нашу начинку до однородности. Я буду перемешивать с помощью столовой ложки. Если вы хотите такую нежную однородную консистенцию, можете перемешивать с помощью погружного блендера. Смотрите, начинка у нас для пирога готова. И теперь мы переходим к подготовке теста. Начинку пока убираем в сторону, она нам пригодится минут через 10. Для теста мы просто смешиваем все ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и сливочное масло. Сливочное масло мы нарежем мелким кубиком. Если хотите, его можно слегка заморозить и натереть на терке. Тут как вам удобнее и как хочется сделать. В принципе, нам нет разницы, в каком состоянии добавлять сливочное масло. Оно у меня уже такое размягченное, слегка подтаяло, я его вот таким вот кусочком в тесто добавляю. Главное нам получить из этого теста крошку. Поэтому многие натирают замороженное масло на терке, некоторые вообще растопленное, то есть прям микроволновки растапливают или на водяной бане, и наливают в тесто. Нам без разницы. Главное – результат. Теперь моем руки и перемешиваем наше тесто руками, растираем его в крошку. Ложкой это сделать не получится, поэтому только руками. Вот посмотрите, какая крошка у нас должна получиться. Очень красивая. У нас все готово, теперь нам остается только собрать наш пирог. Для этого мы берем форму для запекания, я буду ее прокладывать бумагой для выпечки, кладем наше тесто, вот это вот примерно половину, может быть чуть больше, потом наливаем начинку и сверху посыпаем оставшимся тестом. Тесто утрамбовывать не нужно. Мы его просто насыпаем и вот так вот распределяем ложкой по всей форме. Но не утрамбовываем, то есть не прижимаем, а просто вот так вот. делаем вот так вот. Дальше выливаем нашу начинку. Тоже слегка вот так вот распределяем. Аккуратно. И насыпаем оставшуюся крошку. По все поверхности пирога. Я сейчас срезаю лишнюю бумагу, я всегда использую бумагу для выпечки, потому что этот пирог, хоть он и насыпной, его вот так вот удобно потом готовы. За края бумажки достать и переложить на тарелку, он не будет разваливаться. Но чтобы выпекать, внешние края бумаги я сейчас срезаю. Теперь ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на середину и готовим примерно 40-45 минут. Друзья, пирог у нас получился просто чудесный, как видите, я уже начала его есть, поэтому долго болтать я сейчас не буду, у меня там чай уже налитый. Обязательно готовьте пирог по этому рецепту, получается просто, просто невероятно. Вот представьте, королевская патрушка нежная, сочная такая вот, сладкая, с шоколадной крошкой, ну это просто шикарно. Поэтому ставьте лайк этому рецепту, пишите ваши отзывы, подписывайтесь на мой канал, а я пойду пить чай. Пока! Угу. Mm.